Привет! На связи как обычно Антон. В этом выпуске я подготовил для вас самые необычные средства передвижения, которые удивляют своей конструкцией и возможностями. Если вы уже готовы к просмотру, то не забудьте поставить ролику лайк и проверить подписку на канал. Это дает мне сильную мотивацию и ускоряет появление новых видео. А также не забывайте про конкурс на 500 рублей в конце видео. Погнали! Зимой очень сложно подобрать транспорт для повседневного пользования, который будет удовлетворять всем критериям. Другое дело летом, когда перед человеком открывается столько возможностей. И как быть? Не тесниться же теперь в общественном транспорте и не покупать машину, с которой можно забыть о мобильности. На самом деле, решение уже давно было придумано. Это подрайд, гибрид рекомбента и крошечного электромобиля. По своему виду веломобиль напоминает детскую машинку из парка аттракционов, которую можно взять на прокат. Однако он способен удивить своими возможностями и функциями. Транспорт состоит из одного комфортного места для водителя и вместительного багажного отсека, который можно использовать для перевозки продуктов. Его вес не превышает 70 килограмм, а габариты составляют 145 на 75 сантиметров. Правда, из-за трапециевидной формы натяжного кузова он немного трет в плечах, зато эффектно откидывается вперед при посадке и на ухабах. Вся информация о поездке отображается на дисплеях, одним из которых служит экран смартфона. Для комфорта, кстати, в подрайт даже есть встроенный обогрев. Веломобиль позволяет разогнаться до 25 км в час и проехать до 60 километров на одной зарядке. На нем легко можно ездить по снегу или песку из-за четырех колес. Ого, ребят! А вы видели когда-нибудь транспорт меньше этого крошечного мотоцикла? Я вот, например, нет.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 Следующая находка, думаю, удивит вас не меньше маленького мотоцикла. Это самая маленькая машина, которая даже успела отметиться в книге рекордов Гиннесса. Транспорт был разработан американцем Остином Коулсоном. Честно говоря, что-то я очень сомневаюсь в надежности такой машинки. Уж слишком она походит на детский вариант. Тем не менее, разработчику удалось получить официальную лицензию на управление транспортом. Это ему стоило установки лобового стекла, дворников, поворотных указателей, а также ремней безопасности. По размеру эта малышка вышла 126 на 65 и на 63 сантиметра. Она имеет необычную окраску в стиле военных самолетов США п 51 что касаемо начинки оснащена одноцилиндровым бензиновым двигателем объемом 110 кубических сантиметров. Максимальная скорость, которую она способна развить, составляет 53 километра в час. А это канадский одноместный ультралегкий вертолет. В качестве исходника для его создания авиастроители из Москви Helicopters применили предшествующую модель вертолета москита Air, которая, несмотря на свою ограниченную функциональность, обрела известность как на территории самой Канады, так и за ее пределами. Отличительной особенностью модели Mosquito Z является ее закрытая кабина, которая устраняет дискомфорт пилота, что очень актуально для полетов на высоких скоростях. Мощный поршневый авиадвигатель двухцилиндрового типа, способный развить тягу в 64 лошадиные силы, позволяет вертушке добиться максимальной скорости полета в 130 км в час, в то время как допустимое расстояние, на которое она может совершать перелеты, составляет 145 км. Из-за принадлежности воздушного судна к классу одноместных летательных аппаратов на борту может разместиться только пилот, причем транспортировка каких-либо грузов в этой модели также не предусмотрена. Сиабрича – это необычная подводная лодка, способная развить скорость до 80 км в час на поверхности и до 40 км в час под водой. Она представляет собой гибрид спортивного катера с подводной лодкой и по своей оболочке напоминает акулу или дельфина. Сиабрича способна на полной скорости занырнуть на глубину до 6 метров и потом эффектно выпрыгнуть из воды на 3,5 метра, крутиться и делать другие движения, свойственные дельфинам. На такой штучке вы можете прокатиться вместе с друзьями, ведь места в ней хватит на двух пилотов. Поездка на таком транспорте точно запомнится надолго. А что вы думаете, хотели бы прокатиться? Воу, это что такое? Мотоцикл для супергероев? Или очередное изобретение из будущего? Скажу вам, выглядит такая штучка очень эффектно. Это TMC Dumont – мотоцикл, разработанный бразильским автогонщиком Тарсо Маркес. С его слов, ему хотелось изобрести такое двухколесное средство, которое бы воспринималось как что-то нереальное, но при этом не страдало своим функционалом. Как по мне, у него все получилось. TMC Dumont мог бы даже стать мотоциклом для Бэтмена. Сердцем проекта стал шестицилиндровый двигатель от винтажного автомобиля Rolls-Royce Continental мощностью 300 лошадиных сил. На видео вы можете заценить дизайн и элементы такого мотика. Футуристичный хромированный двухколесный агрегат оснащен массивным воздухозаборником и огромными 36-дюймовыми беспитовыми дисками с упором на нижней точке. В общем, круть! Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете о подобном. А это фетбайк. Отличительной чертой такого велосипеда являются огромные покрышки, которые как будто были сняты с машины. Несмотря на их внушительные габариты, ездить на таком велике очень даже комфортно. Только вот о скоростных особенностях стоит позабыть. На самом деле фэтбайк это и вправду необычное транспортное средство. В отличие от привычной всем модели велосипеда, он отлично справляется с ездой по препятствиям, таким как снег, песок, высокая трава и так далее. И является незаменимым спутником в горах. Ширина покрышек Фетбайка варьируется в пределах 3,5-4,8 дюймов, однако здесь вы можете наблюдать уникальную в своем роде модель. Ущипните меня, кажется я до сих пор сплю, иначе я не представляю, как можно объяснить то, что я сейчас вижу на своем экране. Нет, серьезно, я что, проспал пол жизни? Дамы и господа, это Hoverbike s 3 вы не поверите, но он был разработан российской компанией Hoversurf. По своей конструкции летательный аппарат схож с мотоциклом, однако вместо колес у S3 встроен привод, создающий эффект воздушной подушки. Ховербайк может летать на высоте 16 метров над землей, достигая максимальной скорости 96 км в час. Ну обалдеть теперь! Осуществилась моя детская мечта, которая появилась после просмотра фильма назад в будущее», если вы понимаете, о чем я. А это очень клевая фура, сделанная в масштабе 1 к 3. Даже с таким размером ее высота будет в рост взрослого человека. Она полностью управляется как настоящая машина и выполняет все основные функции этого типа транспорта. На видео, которое я нашел, фура даже перевозит другую, более маленькую модель. Выглядит это со стороны очень круто и завораживающе. Она имеет большие широкие колеса, массивные трубы и изумительно проработанные элементы дизайна. Лично мне сразу захотелось на такой прокатиться. Это надо же до чего люди ловкие и креативные, что смогли такой большой вид транспорта сделать полностью рабочим и в то же время миниатюрным. Скажу сразу, я не боюсь высоты и обожаю перелеты на самолете, поэтому мне вот этот крошечный аэроплан особенно понравился, ведь он с первого взгляда пробудил во мне дикое желание прокатиться на подобном. Эта модель, несмотря на свои габариты, полностью работает и может совершать потрясающие виражи. Из-за того, что она мало весит, на ней можно достаточно быстро разгоняться до внушительной скорости и с легкостью выполнять любые трюки. Единственным условием будет являться хорошая погода, ведь в плохих условиях по типу ветра могут возникнуть трудности с управлением, и полет становится небезопасным. А что вы скажете, если я покажу вам военный джип, имеющий маленькие габариты и в то же время способный поразить окружающих своим клевым ревом мотора? У этой модели достаточно узкий и легкий корпус, но в то же время относительно большие массивные колеса. Он запросто может преодолевать любые неровности, справляться с грязью и просто прокатывать с ветерком. Поскольку, как я уже сказал, джип военный, окрашен он в тематический темно-зеленый цвет, добавляющий ему скрытности. Модель легко управляется, потому что сделана для обычных развлечений, а не для настоящих поездок по дороге наряду с другими машинами. Как вариант для развлечения с друзьями на даче или просто за городом – отличная штука, доставит море положительных эмоций, в этом я уверен. Все вы по-любому видели и не один раз различные байки, которые то передвигаются на больших колесах, то наоборот на очень тонких. Но эта модель смогла превзойти все и вся, ведь она едет на настоящей гусенице. Ее управление спокойно можно отнести к экстремальному, ведь здесь нет никакого сидения, как на привычных всем транспортах, да и едешь ты практически в сантиметрах сорока над землей. Из-за подвешенного состояния кататься долго на подобном байке у вас не выйдет, однако для коротких и быстрых поездок это просто идеальный вариант. Он зарядит вас энергией на целый день и подарит море неописуемо крутых эмоций. Скажу вам честно, хоть управлять таким и рискованно, я бы обязательно попробовал. Напишите в комментариях свое мнение, будет интересно узнать, что вы думаете насчет такого байка на гусенице. На очереди у меня еще один потрясный вид наземного транспорта, который подойдет для экстремалов, любителей покорять различные неровные дороги и пустыни. Это электрический внедорожник на полном приводе. Чтобы им управлять, вам будет нужно встать на него в полный рост. Из-за крутой амортизации вы не будете ощущать сильных ударов и с легкостью сможете кататься даже по грубым участкам. Транспорт достаточно шустрый, необычный. Если вы никогда на таком не развлекались, то советую обязательно попробовать. Скажите, вы ведь по-любому видели что-то типа реактивного ранца во всяких играх, мультиках, комиксах и даже фильмах? Уверен, что если это так, то к вам хотя бы раз да закрадывалась мысль о том, что было бы круто попробовать на таком полетать. И скажу вам сразу, в наше время это реально. Этот реактивный ранец имеет хороший аэродинамический контроль, и на нем вполне себе можно летать над водой. Так вы будете более спокойны за свое здоровье, и в то же время ощутите весь спектр эмоций от свободного полета». Лично я частенько люблю пересматривать старые фильмы и неоднократно замечаю в них красивейшие ретро-автомобили. На днях мне на глаза попалась вот такая вот клевая модель, которая в высоту будет до груди среднестатистического человека. Несмотря на свои малые габариты, эта крошка одним своим внешним видом навевает ностальгию и изумительные ощущения всем прохожим. Самое крутое тут то, что она выполняет не только декоративную роль, но и может прокатить своих гостей с ветерком в довольно комфортном салоне. Одни умельцы из Соединенных Штатов соорудили в домашних условиях самый настоящий ховербайк. Он получился у них в очень крутом футуристическом стиле и полностью рабочим. В нем исправно функционируют два пропеллера, находящихся в передней и задней частях. Благодаря им транспорт способен поднять человека на небольшое расстояние от земли и с небольшой скоростью его катать по воздуху. На постройку этой модели у них ушел не один месяц плодотворных работ, но мне кажется оно определенно того стоило. Получилась просто пушка. Не знаю, как приступить к описанию следующего транспорта, который мне случайно попался на глаза. Сказать, что он необычный, это ничего не сказать. В общем, это что-то типа вертолета, только одноместного, без кабины и нормального сиденья. Мне это чудо чем-то напоминает всякие штуки из мультиков, на которых летали персонажи. Но теперь я вижу это в реальной жизни. Человек, который придумал эту конструкцию и смог ее реализовать, просто гений.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 Ну а в прошлом конкурсе победила Надежда Рублева. Друг, я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну вам, ребят, удачи, и всем пока!